пассивный доход 50 тысяч рублей в месяц на инвестициях сколько нужно денег и время для этого всем привет меня зовут Макс Риск сегодня расскажу сколько нужно денег можно даже с нуля начать даже если вам нет 18 тоже можно у вас есть много ограничений но тоже можно в принципе если вам уже больше 18 то вы можете заниматься своим хобби, вот вы сейчас работаете на работе, одновременно можете дома заниматься своим любимым делом, вам, возможно он будет принести денег дизайнер, например, хоть даже один заказ в день, монтажер, вот и так дальше, или про продажи товаров, сказать, давай встретимся, и это потом вечером нет время днем в программе работаете то есть шанс да также можно лег легкий способ это купить криптовалюты и ждать сколько там лет 18 лет чтобы накопить 6 миллионов рублей и тогда вы сможете заработать 50 тысяч рублей а как это происходит это тоже сложный вопрос. Желательно сразу открыть хоть какой-то кошелек криптовалютный. Как Может я уже рассказываю, как это и делается. И какую тоже, в принципе. Вот. И, в принципе, можете купить криптовалюту на 18 лет. И посмотрите, биткоин в в 18 лет. Ну или эфириум коин, деткоин, и. Дэдкоин, и торт такое есть биткоин и так дальше ну на новых нежелательно желательно, на старых а еще есть акции с трейдером, нужно быть трейдером еще есть еще трейдинг трейдинг это нужно время на это, если вы уже работаете, то вам нужно тогда или криптовалюту депозит тоже в принципе, но желательно какой-то криптовалюту сначала там например, и вы поставите таймер себе на телефоне, я думаю, что когда в последний раз меняли телефон? 30 лет назад? 20 лет назад? Вот сколько вы меняли телефон? Тогда разделим на 3 хотя бы, например. Вы 15 лет меняли телефон, разделим на 3, конкулятор поможет вам, будет уже 5. 5 лет. Через 5 лет вы меняете криптовалюту, Покупайте сначала хорошую криптовалюту, эфириум И теперь лет это мало биткоин не может вырасти через 5 лет ну может ну но... сейчас как-то 2021 век а будет 2026 да вот я что не верю что биткоин вырастет что-то будет другое расти Ведь, э, уже кризис уходит значит все что другое будет. Какой-то ноукоин будет идти в будущем. Так что рекомендую коин закупить. Вот. Этим мы разобрались, Эти темы. Вы можете если прям так сложно накопить, да, откладывать. Есть такой старый способ. Лучше хотя бы хоть и минус, хоть плюс. Даже очень рискованно. даже может вырасти. Может сейчас заходи туда, возможно она вырастет на буквально 200 долларов. Сразу опана вывели. И в вашем кармане 200 долларов. Но она не, не быстро вырастет, буквально через там 6 месяцев. Может даже даже 28 месяцев. Вот как-то так примерно. М -м -м. Можно еще, если у вас любимое дело, создавать сайты, дизайн. Делать сайтов тоже можно М -м, предлагать услуги, написать всем авторам, что я умею. Вот, смотрите поподробнее, можно написать. Могут игнорить. А вот если вы на английском напишите, на других авторов. Есть переводчик, поможет вам в этом, то в принципе станет легче. Там много, наверное, ответят. Да, они отвечивают им русским. И они могут вам помочь. Немцы тоже отвечают. Кстати, я также с ним общался. Да, отвечают. Они активнее, чем английчанины. Вот и с немцами они же вообще там дорогая, поэтому я с ними общался. И помогло мне. А с одним общался, может быть со вторым. Вот, не помню, третьим ну они хорошие отвечают, так что пишите немским ютуберам, немским э, дизайнерам сайтов как-то договаривайтесь, ищите их данные, пишите интернете, как найти человека, как договориться с ним сайт немские перевод, чтобы найти фамилию, имя, хотя бы что-то, пути имя, пишите сможете договориться им о товаре. сделайте 50 заявок за 3 месяца, думаю это возможно что получится а чтобы было легче записывайте себе вот как я в листик тоже такой есть листик в общем записывайте себе это все можете написать просто на квадратики крестики или просто логику построить такую э -э стрелку потом через стрелку и круг квадрат именно эта игра на змейка получится и это сколько дней пройдет 28 плюс 28 и так дальше. Должно быть хотя бы 3 месяца, 6 месяцев. Я думаю, Змейка получит у вас на 8 месяцев. Даже может быть на год. Один листок на год, вот, прикиньте, это же классно. Хоть, хоть полгода. то Полгода один листок у вас будет. Это не жалко. И вам поможет... Эм... Это будет, значит, там крестик стоять. Вы можете писать расписать квадрат, это значит у нас будет и писать, и искать клиентов и писать им второй круг. Это значит у нас будет создавать свои хобби, дизайн, там, монтаж. Стрелка у нас будет писать иноземцам, немском, на немцах хотя бы. Они отвечают англичанинам. Русский мы уже говорили про это, да? Вот и все. Тактика рабочая. Попробуйте такую. Хотя буквально полгода получится результат. Можно за три месяца, если ускорить темп. То да. И в принципе за 18 лет.. Чтобы он такой доход вот приносит 50 тысяч рублей. Нужно еще постараться вам приносить пассивный доход, я же сказал пассивный доход, чтобы был именно пассивный доход. Нужно иметь какую-то свою аудиторию, можно, ведь сейчас в контент-мейкеры сейчас какие-то вещи, например, дизайн, монтаж. Посмотрите примеры в интернете, видео google яндекс как вы смотрите с этого видео посмотрите на вашем сайте этом сайте вк там Facebook, выложить данный ролик чтобы он полезный там вот и в принципе найдете ответ посмотрите пример подписывайтесь на них комментарий запишите вот такой вот Зайти о подписках и посмотреть, что он делает. Я тоже так делаю. Вот сейчас записываю. Это не мой контент. Именно на полном названии. Но у меня есть идея очень хорошая для вас. Больше, наверное, чем... Хай будет у соперника. Или как там его. На кого я подписан? На него я подписан. Я его смотрю, вот я сделаю такой же сам ролик можете посмотреть что у него там но выход такой несколько выходов вот а если вам уже нет 18 то вы знаете, что делать если вам 11 то некоторые люди сдают крутые монтажи дизайн у них немножко не такой крутой ведь 11 лет нужно будет постараться а монтаж там попроще кит мастер там такое предложение легко делает он монтаж прикольный дун-дун-дун, и получается хороший мне кстати я помню очень сильно помню мне предлагали это все когда мне было 15 14 13 лет мне предлагали это было круто монтаж я думаю вау как он это сделал майнкрафт монтаж я даже не помню как я это Где... как они меня нашли вот они находят меня вот вы можете находить они как-то меня нашли, я создавал конту, я на найду, потом бах, мне заблокировали за то, что я за русские ролики пропали, и, и Ну некоторые остались, я там все выложил, но не все, некоторые выложил, когда мне было 14-13, я там 4 года назад получается, 14, 13 вообще никогда не было. Да, очень обидно, что нам пропало в воздухе вот вот так можно начинать один лист если 4 пройдут будет 4 листа можете пересматривать внутри что вы раньше делали можешь потом будущем изменить свои варианты поможет вам если что-то не сказал пишите в комментарии какого у вас, спасибо дохода что я могу вам помочь до да, сделать мне следующий ролик могу продолжить могу сказать еще кое-что новом вот всем всем просмотр с вами макс риск всем удачи пока слева справа слева внизу, справа не заставляйтесь и нажимаете смотрите данные видеоролики полезные и выгодные пока